Всем привет! Добро пожаловать на канал Ксении Тати, где мы учим испанский язык за три минуты. Мы с вами уже выучили Futuro Simply простое будущее время на испанском, но мы выучили с вами его не до конца, потому что нам остались исключения. И в этом видео мы как раз пойдем исключения во времени Futuro Simpli простом будущем времени на испанского языка. Давайте начнем. Их не так много, но их просто нужно зазубрить. Глагол «кабер» спрягается не совсем по правилам. То есть сейчас мы пройдем с вами глаголы, которые склоняются не совсем по правилам. Футуру симпли, да? Давайте. Глагол «кабер» – вмещать, вмещаться, да? Глагол «кабер» спрягается следующим образом. Мы берем «кабр» и потом подставляем уже все окончания будущего времени, например КАБРЕ, КАБРАС, КАБРА и так далее. Глагол ДЕСИР, сказать, говорить, спрягается следующим образом. Мы берем ДИР и подставляем окончание. ДИРЭ, ДИРАС, ДИРА. Глагол АБЕР, да, имеется. спрягается следующим образом. Мы берем АБР и опять АБРЕ, АБРАС, АБРА и так далее. ПОДЕР, МОЧЬ, мы берем ПОДР и спрягаем ПОДРЕ, ПОДРАС, ПОДРА. И так далее. ПОНЕР Ставить, включать, класть и так далее. Мы берем ПОНДР и спрягаем. ПОНДРЕ, пондраз ПОНДРА, муж и так далее. Глагол КЕРЕР Любить, хотеть. Да? Мы берем КЕРР и говорим кере КЕРРАС, КЕРРА. Глагол САБЕР, знать. САБР САБРЕ, сабраз САБРА Глагол САЛИР, выходить. Сальдр, sal, то есть получается Сальдре, сальдрас, сальдра Тенер, иметь tendr, Мы берем тендр Тендре, тендрас, тендра Балер, стоить Мы берем баледр И берем и говорим Бальдре, бальдрас, бальдра Глагол бенир, приходить Мы берем бенедр И спрягаем бендре, бендрас, бендра В принципе, вот и все Можно, вернее, нужно Просто заучить эти глаголы и вы будете правильно их футуру симпли. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Если есть какие-то вопросы, задавайте мне в комментарии, я на все отвечу. И не забывайте заходить на мою страничку www.sinyoratati.com, где вы найдете много полезной бесплатной информации по изучению испанского языка. И там очень много курсов по испанскому. В общем, заходите, переходите, смотрите и подписывайтесь на мой инстаграм.